Желаете получить подарки? Фаберлик дарит новый, светлый, нежный цитрусовый аромат с нотами зеленого чая Каори Юзу. Аромат напоминает о чистом чувстве первой любви, в которых солирует солнечное звучание Юзу. Юзу – культовое растение в Японии, его цветением любуется так же, как и цветением сакуры. Аромат вдохновляет, вселяет чувство оптимизма и благополучия. Это всплеск радости и веселья, энергия, бьющая ключом. Аромат по достоинству оценят молодые, веселые девушки и женщины. Женщины, в чьей душе всегда праздник. Подарите себе состояние радости, энергии и оптимизма. В таком настроении всегда все получается. Каори Юзу – это ваше радостное, праздничное настроение. Как получить в подарок аромат благополучия? Присоединяйтесь к Фаберлик с 26 февраля по 18 марта. Первый шаг. Вам необходимо зарегистрироваться или уже быть зарегистрированным и не иметь оплаченных заказов Faberlic. Фаберлик. Шаг второй. Оформите и оплатите заказ на сумму от 499 гривен в ценах каталога с 26 февраля по 18 марта. Для вас стоимость заказа меньше на 20%. Шаг третий. И в следующем каталоге с 19 марта делаете заказ и добавляете аромат благополучия Каури Юзу себе в заказ. Выполнив условия этой акции, вы становитесь участником большой программы. И следующие восемь каталогов имеете возможность покупать наборы хитов Faberlic по фантастически низким ценам социальности скидкой 90%. Прямо сейчас обратитесь к тому, кто поделился с вами этим видео за индивидуальной консультацией или перейдите для регистрации и оформления заказа по ссылке под видео. Желаем вам приятных и выгодных покупок!